Маршрутизатор или роутер – это главный вход и шлюз в вашу сеть, как в локальную, так и в интернет. Поэтому он является ключевым компонентом для поддержания безопасности, приватности и анонимности. У маршрутизаторов очень и очень запятнанная история со всеми их уязвимостями и неправильными настройками по умолчанию. Часто их подключают и забывают про них, и если в них появляются уязвимости – вы никогда о них не узнаете, никогда с этим ничего не делается, и они остаются уязвимыми. Здесь вы можете увидеть один из множества примеров уязвимых роутеров и инцидентов, связанных с уязвимостями в них. И давайте я познакомлю вас с Шодан, если вы с ним еще не знакомы. Можно считать Shodan поисковым движком, который ищет уязвимые устройства в интернете. Это как Google для поиска уязвимостей, или, если хотите, Google для поиска в интернете вещей. Он непрерывно сканирует интернет в поисках уязвимостей и затем добавляет их в свою базу данных, чтобы было можно осуществить поиск по ней. Итак, давайте я приведу вам пример. Просто набираем Netgear. Эту поисковую систему используют как какеры, так и исследователи в области безопасности, чтобы находить цели или защищать свою собственную инфраструктуру. Итак, по этому поисковому запросу выдается список устройств, которые ответили строкой Netgear. Netgear — это один из самых популярных производителей домашних роутеров. Что все это значит? Это открытые порты на данных устройствах Netgear. Вы можете увидеть здесь, что есть сотни тысяч устройств Netgear с открытым портом 8080. Есть HTTP. Есть FTP, а это, по сути дела, ответ от этих устройств, которые они отдают, в котором сообщается, какое это устройство Netgear. Здесь говорится, что нет аутентификации, поскольку отсутствует имя пользователя и пароль. Ни один роутер не должен предоставлять доступ к своему администраторскому интерфейсу всему интернету подобным образом, если только на это нет очень серьезной причины. Поверхность атаки должна сводиться к минимуму. Если вам нужен доступ к администраторскому интерфейсу, то необходимо подключаться к вашей сети хотя бы с помощью VPN с целью получения доступа в админку роутера, а желательно, чтобы доступ к нему был возможен только изнутри. В общем, буквально сотни тысяч этих устройств, и это только после одного поискового запроса, после одной строки. Запросы, которые вы, скорее всего, будете делать в этом поисковом движке — это запросы, позволяющие выявить уязвимости, чтобы вы имели возможность обнаружить уязвимые устройства. Итак, я набрал здесь Default Password — пароль по умолчанию. Так мы увидим устройства, у которых установлены пароли по умолчанию. Спустимся ниже. Давайте посмотрим, что мы можем найти. Итак, нам здесь выданы некоторые примеры, что дефолтным паролем может быть слово «CISCO». И далее, находим здесь особенно интересное устройство, которое сообщает нам, что имя пользователя по умолчанию «админ», пароль 1234, и что оно на DSL. Вероятно, оно в Тайване. Это может быть чей-то домашний роутер, у которого имя пользователя и пароль показываются любому в интернете. Ладно, давайте проверим. Итак, готово. Мы в админке какого-то невезущего человека. Увеличиваю масштаб. Мы во внутреннем домашнем роутере какого-то бедолаги. Я думаю, мне не нужно говорить вам, что мы можем сделать отсюда. Очевидно, что мы могли бы приступить к попытке компрометации внутренних устройств. Мы можем начать просматривать сетевой трафик. Мы можем выступать в роли человека посередине, пустить трафик через SSL-стрип. Я имею в виду, мы в принципе можем завладеть сетью и устройствами в ней. И давайте быстро осмотримся. Здесь есть пароль от Wi-Fi. В общем говоря, он выбрал наилучший и самый стойкий метод шифрования. Давайте посмотрим, почему у него вообще возникла эта проблема с роутером. Почему открыт доступ к нему? А вот и причина. Он настроил перенаправление портов, или DMZ, что открыло доступ к его устройству из интернета. Это была ошибкой. Есть буквально сотни тысяч уязвимых роутеров. Данный роутер, по сути, уязвим по причине слабого дефолтного логина и пароля. Но есть также уязвимые роутеры, проблема которых заключена в уязвимом коде. Они могут быть не обновлены, и мы можем даже найти их при помощи Shodan. Итак, здесь я выполнил поиск устройств Netgear. Ссылка ведет на базу данных эксплойтов. Мы можем обратиться к этой базе и найти код эксплойтов, чтобы найти уязвимые роутеры, рут-доступ к которым мы можем потенциально получить, или разнообразные способы доступа к ним, используя различные имеющиеся уязвимости. Вы уверены, что ваш собственный роутер закрыт и защищен? Что ж, мы можем выяснить это. Найдите внешний IP вашего роутера. Вы можете воспользоваться сервисом What is my IP address? Найдите его в Google. Заходим на сайт whatismyapaddress.com. Я уже показывал его вам много раз. И затем поставьте этот адрес в Shadow. И посмотрите, что получится. IP-адрес я выбрал случайным образом. Он относится к локальным домашним пользователям британского провайдера BT. Он выбран только лишь в качестве примера. И как мы видим здесь, судя по всему, это чей-то домашний роутер. И теперь, учитывая, что IP-адреса обычно динамические, по крайней мере, такими они являются в этой стране, и что они точно относятся к провайдеру BT, как бы то ни было, это означает, что на данном IP-адресе есть этот порт. Это вовсе не означает, что данное устройство уязвимо в настоящий момент времени. Но здесь указана дата последнего обновления устройства. Так что, вполне возможно, что к нему можно получить доступ. И как вы можете увидеть, это какой-то веб-сервер для каких-то целей. Похоже, что к нему нет доступа. Возможно, теперь его IP-адрес изменился. Даже если здесь ничего не показывается по IP-адресу вашего роутера, эта информация не обязательно скажет вам многое. Вы можете направиться напрямую к источнику информации. И если вы хотите узнать, какие службы и порты запущены на вашем роутере, вы можете зайти в администраторский веб-интерфейс роутера. Чтобы зайти в ваш веб-интерфейс, кстати, Обычно он будет доступен по HTTP или HTTPS. По какому-то IP-адресу, который вы найдете. И вот пример веб-интерфейса для прошивки роутеров DDWRT. Не всегда легко увидеть, что запущено, особенно если вы не слишком разбираетесь в вашем роутере. Есть множество вкладок, но иногда службы могут быть запущены, но вы не будете оповещены об этом. Вы можете проверить службы, если есть соответствующая вкладка, чтобы увидеть, какие службы работают. И если вам нужно узнать, есть ли какое-либо преобразование сетевых адресов, перенаправление портов или демилитаризованная зона, то тогда вам нужно обратиться к соответствующим вкладкам. Перенаправление портов, перенаправление диапазона портов, DMZ. Это может указать на порты, открытые со стороны интернета. И понятно, что это будет по-разному выглядеть в зависимости от вашего роутера. Проверьте свой маршрутизатор. Если в нем UPnP, набор сетевых протоколов Universal Plug and Play. Он обеспечивает автоматическую настройку перенаправления портов. Можете себе представить, это может быть не очень хорошей идеей. У вас может быть какое-либо внутреннее устройство при настроенном UPnP, которое общается с вашим роутером и автоматически открывает порт без вашего ведома. И здесь также следует учитывать историю уязвимостей устройств этого вендора. То есть, проблемы здесь не только в автоматическом открытии портов без вашего ведома, но и в уязвимостях устройств вендоров. Так что в своем интерфейсе убедитесь, что UPnP отключен. И если вам нужно выполнить переадресацию портов, сделайте это вручную. Если вы настраиваете любое перенаправление портов, то, куда вы их перенаправляете, должно быть абсолютно безопасным и надежным. Потому что это открытая дверь в вашу сеть и в любое устройство, которое вы присоединяете. Чтобы хорошо продумать перенаправление портов на любое устройство, оно должно быть полностью защищенным и надежным. И пока вы здесь, вам стоит проверить, обновлен ли ваш роутер, стоят ли патчи. Вам нужно будет осмотреться и понять, есть ли какие-либо варианты убедиться, что прошивка обновлена до актуальной версии. Помимо администраторского веб-интерфейса, вы можете попробовать подсоединиться к роутеру через SSH или Telnet, используя внутренний IP-адрес, который вы раздобыли во время поиска шлюза по умолчанию. У меня здесь Mac. А вообще, Mac и Linux. Они поставляются с SSH. Итак, узнаем шлюз по умолчанию в Linux. И, как я уже сказал, при помощи команды road-n, это покажет вам дефолтный шлюз. Это базовая SSH-команда для того, чтобы залогиниться. SSH — это команда. Root — это имя пользователя. Символ собаки. И затем IP-адрес роутера, к которому вы хотите подсоединиться. Соединение произойдет по дефолтному 22-му порту. Получилось. Мы залогинились. На Windows нет SSH, поэтому вы можете попробовать использовать программу под названием PuTTY. Просто скачайте и установите ее. Она бесплатна. Выглядит следующим образом. И вы просто вставляете сюда IP-адрес роутера, нажимаете «Соединиться», и затем вводите имя пользователя и пароль. Далее, внутри роутера вы можете попробовать определить, какие порты открыты. Я использую NETSTAT с параметром TULN. И здесь мы можем увидеть, что для IP 4 версии прослушивается 80-й порт. 53-й порт для DNS, и 22-й используется для SSH, по которому мы только что подсоединились. Так что эти порты открыты и слушают процессы. Но, скорее всего, эти порты открыты и слушаются из вашей локальной сети, а не из внешнего интернета. Если только на вашем роутере не настроен DMZ или перенаправление портов. Итак, мы определенно хотим однозначно проверить, какие порты роутера открыты со стороны внешнего интернета. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Итак, я собираюсь показать вам веб-сайты, которые осуществляют сканирование портов, исследуют открытые порты роутеров. Потенциально открытых портов может быть 65535, но подобные сайты проверяют только популярные или стандартные порты. На некоторых сайтах, типа этого, вы можете задать диапазон, список или использовать стандартные порты. Но небольшое предостережение. Сканирование портов может быть потенциально незаконным проводить на устройства, которыми вы не владеете. Это немного серая зона в Соединенных Штатах ввиду федерального закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. И Великобритания ввиду закона о злоупотреблении компьютером 1990 года. И есть еще и другие законы в других странах, хотя я не уверен, что хотя бы раз кого-либо осуждали, судя по этой теме. Это просто серая зона, так что имейте это в виду. Но, конечно, нет никаких проблем в сканировании своих собственных устройств. Итак, это мой IP-адрес. И ради интереса, вы можете посмотреть, сможет ли этот сервис определить версии служб и операционную систему. Я не буду выбирать это, поскольку это займет немного больше времени на выполнение. И давайте начнем сканирование. Готово. Мы можем увидеть список портов. В целом говоря, я сижу под VPN, так что здесь обоснованно имеется несколько портов. И если это ваш домашний роутер, то здесь не должны показываться какие-либо порты. Но для демонстрации я хочу, чтобы вы увидели, что здесь показываются некоторые порты. Так что здесь мы видим, сервис обнаружил данные порты. Этот сайт, вообще говоря, использует инструмент под названием Nmap, который доступен в Kali Linux. Позже мы подробно о нем поговорим. Для верности, вы можете попробовать другой сайт. mxtoolbox.com Поиск также работает по стандартным портам. Готово. Показаны те же самые порты. И дополнительно есть Shields Up, Стива Гибсона. И давайте выберем стандартные порты. Готово. Здесь результаты немного отличаются. И еще один сайт. Можете проверить, есть ли ваш IP в базе данных местных уязвимых устройств и роутеров. Спускаемся ниже. Нажимаем «Проверить меня». Хорошие новости. Все в порядке. И теперь, если у вас есть открытые порты, или вы получаете предупреждение, то тогда вам нужно разобраться. Я рекомендую полное сканирование уязвимостей, которое выполняет больше, чем простое сканирование портов. Оно также проверит, уязвимы ли устройство перед какими-либо эксплойтами. Самый лучший бесплатный сканер уязвимостей, который я могу порекомендовать, это Qualys Free Scan. Это онлайн-сканер уязвимостей. Он на ваших экранах. Вам придется зарегистрироваться и пройти через весь этот процесс, что немного замедляет дело. Но как только вы справитесь, то получите доступ к, собственно говоря, самому мощному сканеру уязвимостей. Бесплатное сканирование ограничено десятью уникальными сканированиями безопасности, имеющих доступ в интернет-активов. Так что у вас должно получиться просканировать ваш внешний роутер без всяких проблем. Вам будет предоставлена детальная инструкция по исправлению любых конкретных уязвимостей которые у вас могут быть но в целом ответ будет пропатить роутер убедиться что прошивка роутера обновлена до актуальной версии и удалить все те службы которые открывают порты и работают за исключением тех случаев когда вы совершенно точно нуждаетесь в доступе к ним и если вы действительно нуждаетесь в них то это должны быть защищенные службы то есть у них есть аутентификация и в них нет уязвимостей и они поддерживаются в актуальном состоянии при помощи патчей безопасности Складчик точка ком.